Всем привет! Мы магазин ткани Декабай. Сегодня расскажем о новой категории футера двухнитка петля Full Lycra. Она, кстати, уже есть на нашем сайте, ссылка в описании под видео, так что заходите и смотрите. В составе этого футера 70% хлопка, 25% полиэстера и 5% эластана. Изнанка очень мягкая и приятная к телу. С лицевой стороны футер гладкий. Эту ткань используют обычно для пошива легких платьев, шорт, спортивных брюк, футболок. Она износостойкая, хорошо стирается, эластичная, легко переносит влажную тепловую обработку и не сильно мнется. Идеально подходит для пошива повседневных изделий. Шить из нее одно удовольствие.